Всем привет, Сам я Кинер, и вот, например, у вас ну, вот такое изображение рабочего стола, а вы хотите, например, видео будет себе. Так что, вот как это делается. Заходим в любой браузер, пишем, так. Так, вот видео дальше, вот так делаем, так, на русский переводим. и просто скачиваем его. Вот, скачиваем. И дальше мы, смотрите, что заходим пишем видео объе 20 плюс вот смотрите вот и так вот и вы тут можете любой скачать вот например как тебе сказать ну например космос космос вот например космос и вот вы скачиваете. Ну, конечно, некоторые были там за деньги. Ну, я думаю, никто не хочет ради каких-то бой денег. Деньги. Ну, так дальше. Мы вот ну, мы же скачали его. Да. Вот. Нажимаем показать в папке. Вот у нас это. Дальше запустить. Вот у меня установлены Дальше. Мы нажимаем сюда и ждем. Будет. вот ребята у нас почти загрузилась и все дальше нажимаем сюда и мы открываем оп, оп. открыли и вот он у меня сейчас я остановил меня вот такая идет ну а если вы хотите свое вот что я вам показал так вот скачивайте любой например Туманность какая-то, бла-бла. Бесплатная загрузка. Скачать. И ждем, пока скачется. Эти загрузки. И вот-вот, ждем, вот. ждем, ждем. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Все, вот. Показать папки. Так вот. Дальше. Смотрите, <сосы> мы нажимаем здесь. И переносим сюда вот это. Повел. Пропустить нажимаем. Оп. Все. У нас установлен он а то есть это когда мы установим и нажмем на плюс у нас здесь будет он. вот вот ставим его и сейчас будет оп, оп. Ну вот. так что это если вам это видео понравилось ставьте лайки всем пока